Сегодня депутаты нашей фракции награждены памятными медалями в честь столетия образования Союза Советских Социалистических Республик. Мы гордимся этой наградой, ибо мы верны идеалам Великого Октября нашей победы высочайших достижений советской власти. Меня отец на пустую политику сказал, запомнится ничего светлее, умнее и совестнее советской власти, в этом мире не было, какие бы ни называли ошибки, но она всегда думала о простом человеке. И для нее самыми привилегированными слоями, а точнее классом были дети, женщины и старики. Мы все эти годы боремся за то, чтобы идеалы советской власти, плановая система, Система народного образования и социальной защиты, развитие экономики и высокой науки были главными приоритетами и Государственной Думы, и Государственного Совета, и нашего правительства. Только за то, и устаю это повторять, что наш народ совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию, одержал победу над фашизмом, первым прорвался в космос и создал ракетно-ядерный паритет. На любом, самом строгом, но честном суде истории нам поставят величный, мощный и красивый памятник. Вот внизу посмотрите, только что открыли выставку. Она знаменательна в силу того, что сейчас идет, по сути дела, гибридная война, которая переросла в горячую на просторах Украины. Там показано, как за около 100 дней... Был сооружен рубеж защиты нашей державы почти в 400 километров, который прошел по берегам Вовы. В октябрьские дни, когда был издан указ о создании этого рубежа, фашисты стояли здесь, под Москвой, в 20-30 километров. Генерал фон Бок, командующий армией Центр. Поднялся в химках на колокольню, смотрел в сторону Кремля и телеграфировал Гитлеру фюрер, до Кремля осталось 17 километров, дайте две свежие дивизии, я возьму Москву с У Гитлера не оказалось двух свежих дивизий, у Сталина их оказалось шесть сибирские легендарные, которые здесь переломили наступление гитлеровского рейха и разгромили армию под Москвой. «Каждого второго закололи в штыковую. У нас не было больше танков, пушек. Мы сумели проявить волю и характер. На мой взгляд, сегодня это исключительно актуально понимать истоки нашей победы, ибо гибридная война, которая объявлена стране на уничтожение, имеет свои законы, и победит только тот, кто сумеет отмобилизовать все ресурсы и показать такие же примеры подвига боевого и трудового, как это было в 1941-1945. Исполнилось ровно 100 дней со дня того указа и приказа, который президент объявил на всю страну о том, что мы принимаем, приступаем к военно-политической операции по ликвидации нацистского режима на Украине силой захватившего власть под руководством американских царушников против бандеровщины, нацизма, за демилитаризацию братской Украины. Я должен сказать, что это решение верное, но оно требует максимальной мобилизации сил, концентрации ресурсов и мужества и подвига в целом от всего народа. Поэтому эти 100 дней выявили еще ряд причин и обстоятельств, которые должны максимально быть учтены и Государственной Думой, и правительством. Первое. Тот компрадорский спекулятивный воровской режим, который навязали нашей стране в 1991 году, полностью обанкротился. Этот капитализм воровского толка привел в страну в плохое состояние, и это все сегодня понимают. Мы должны изменить курс, курс пользу создания, пользу науки, образования и защиты и поддержки нового молодого поколения. Мы могли производить на 15 авиационных заводах полторы тысячи летательных аппаратов. Все виды самолетов, 30 видов, которым не было ни одного иностранного болта. Сегодня суперджет, который на 70% собирается иностранных деталей, вынужден приостановиться. Некоторые уже разучились даже делать фильтры, э, фильтры масляные. Мы можем это делать, и надо принимать экстренные меры. Мы были великой автомобильной державой, мы делали лучшие грузовые автомобили. У нас это производство потрепали за счет так называемой иностранчины, которая сегодня сбежала и остановились целые предприятия. Мы были самой великой научной и образовательной державой. Наши ученые изобретали каждые третье изобретение в мире. Сегодня на науку тратим особенно фундаментальную в несколько раз меньше, чем ведущие страны мира. У нас была лучшая в мире социальная система защиты граждан и образование молодого поколения. Русско-советская школа была признана самой эффективной в мире. Наша первичная подготовка была обобщена, и Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ее всей планете. Она защищала наше новое поколение от самых острых болезней. Это должно быть все восстановлено, поэтому наша команда подготовила реальный план План возрождения страны, еще раз покажите, вот так называемая программа победы. Еще раз настаиваю на том, чтобы товарищи и господа, которые сидят в нашей Думе, максимально рассмотрели эту программу, 20 конкретных мер. Мы готовы делать и соответствующие заклады, подготовленный бюджет развития в 33 триллиона и 12 законов, которые позволяют Решить все насущные проблемы. Эта программа обсуждалась мною накануне праздников с президентом, с премьер-министром. При отчете премьер-министра мы на стол положили ее каждому руководителю и каждому министру. Я еще раз обращаюсь ко всем в силу того, что начинается с формирования нового трехлетнего бюджета. Этот бюджет, в принципе, ответит на вопрос: состояние ли мы выполнить установки президента, или дальше будем корчиться в экономической беспомощности, особенно технологической. На ходе военно-политической операции мы решаем там три задачи. Задача номер один связана с тем, чтобы не было глобального доминирования и диктата американского капитала. Мы решим эту задачу. Мы корчились в муках под его гнетом на протяжении почти 30 лет, Каждому человеку, включая деловыми деловым людям, совершенно понятно, что это Ермо надо сбрашивать шеи. Мы готовы и предложили закон образования для всех, которые завтра готовы проголосовать и реализовать на практике. Да, мы довольны, что это не болонская, как она называется, болванская система, которую втащили в образование и которая не дает подготовки ни специалистов, ни тем более разгромили полностью прав тех, систему образования. Мы готовы провести закон образования для всех. И наша школа, общеобразовательная школа у Грудинина, которая готовит по 9-10 специальностям ребят будущего, включая робототехнику и космос, покажет пример, как это делается. Мы вместе с Алфером создали университет будущего, где талантливые ребята физики, математики, химики, биологи, в состоянии учиться и общеобразовательной школе в ВУЗе, в Академии и... Свои идеи продвигать на экспериментальном производстве. Это все готово, и надеемся, что идея будет не только поддержана, но и профинансирована в ходе принятия нового бюджета. Для нас принципиально важно остановить вымирание. Вымирание страны продолжается. За прошлый год мы потеряли около миллиона граждан. Представь себе, три города по 350 тысяч исчезли с тела страны. Это преступление перед будущим. В целом перед нацией, перед государственной безопасностью страны мы настаиваем на том, что был принят немедленно закон, в соответствии с которым прожиточный минимум должен быть 25 тысяч и выше. Нет смысла подавать по десяточке, по пятерочке. Это примочка больному человеку на текущий месяц, но которая ничего не спасает и ничего не исправляет. У нас готова полностью программа продовольственной безопасности. Новая Целина, народные предприятия, уникальные коллективы, забота о лесе, земле и ее плодородии. Все готово. Кашин и наша группа во главе с ним, это Харитонов, Коломейцев, внесли такие предложения. Мы настаиваем на рассмотрении этих законов в первую очередь. И для нас исключительно важно, чтобы еще два следующих пункта установки президента были реализованы. Коричнева фластика снова охватила всю Европу. От Прибалтики, Львова до, к сожалению, Парижа и Бонна. Страна, которая развязала две войны, только за то, чтобы одолеть фашист, человечество заплатило 71 миллион жизней своих из них, 27 миллионов лучших сыновей и дочерей нашей державы снова поставляют оружие, снова брицают оружием снова забыли эти наследники эсову бандеровцев лесных братьев и всякой прочее бандеровская сволочь которые не добили в сорок пятом снова выползла как тараканы и клопы из всех щелей и угрожают стране, которые тысячи лет их прикрывают от очередных набегов. мы их спасли от ордынских набегов мы их спасли от нашествия наполеона к нам приперли сто тысяч поляков под москву для того, чтобы ее спалить и руть завоевать, ничего не вышло. И тут ничего не выйдет. Но мы должны все сделать для того, чтобы новое поколение знало это и защищало страну. А у нас некоторые министры даже не выговаривают, что такое военно-политическая операция. Вот вся команда уже побывала там. Ющенко-Мариуполь ездил для того, чтобы спасти и вытащить, спасти своих друзей и прочее. Мы 97-й конвой отправили туда, 15 тысяч тонн. Все 8 лет учебники, лекарства. Мы обеспечили ребят продовольствием, которые грудью устали против нацизма и фашизма там на передовой, собственно. Вот это надо показывать, рассказывать это пропагандировать. В войну выигрывают те, кто мужественно и храбро смотрит правду в глаза. А на войне правда гибнет в первую очередь. Вот эту правду обязаны, как говорите, журналисты, а не только стенать и станать и спрягать. Ребята воюют, защищая всех нас. И ребята защищают державу и борются с нацизмом, фашизмом, самым большим злом. И они защищают русский мир. Русские под свои знамена собрали, еще раз повторяю, 190 народовой народности, не порушив ни одной веры, языка, ни одной культуры. Вчера мы отметили день русского языка, самый молодой праздник. День рождения Пушкина. Хотите побеждать, начинайте за сказок Пушкина, сказку о царе Салтане, и вы поймете, что такое подвиг. Хотите понять, что происходит на Украине, читайте Полтаву, и вы поймете, откуда берутся мазепы. Хотите следовать державным традициям Петра Великого, он 37 лет под Полтавой расколотил огромную армию Карла XII и научил их уважать русскую правду, как это сделали ранее Александр Невский и Дмитрий Донской. Тогда будет все в порядке. Надо чувствовать свою землю, свой язык, свою культуру и помнить, что мы народ победы. А победа стоит дорого, она требует мобилизации сил, сплочения духа и умных, грамотных законов, а не этой болтовни, которая сегодня сочится без конца. Еще раз обращаюсь к «Единой России», у вас на столе лежат наши документы. То гоняли Бондаренко, там исключали в Саратове народе председателя Думы, они Далову нагибали за то, что он отстаивал улицу Кирова. Рядом Столыпинская площадь, никакой необходимости не было еще одну площадь там улицу формировать. То Рашкина там судили до да бесконца, пришили уголовщину совершенно под надуманным предлогом. То Грудинина сейчас напрягают за то, что он создал лучшие предприятия или Казанкова. Еще раз обращаюсь к президенту. У него на столе лежит наше обращение, наше требование. Он дал поручение администрации. Пока не слышу ответа от его администрации. Ответ должен быть вразумительный. И пример у вас есть. Если собираетесь побеждать, учитесь у Сталина. Вот по решению Сталина принято. Женщины построили рубеж 400 километров за три месяца. Вот так надо побеждать. Тогда и тут победим. А то дают поручение и все не выполняют его. Я уверен что мы победим лишь тогда, когда будем пропитаны духом победы, сплочения и единства действий. Для этого, этого сейчас требует вся внутренняя и международная обстановка. Желаем всем успеха.